Здравствуйте, коллеги! Это Сергей Тихонов. И мы продолжаем краткий обзор семинара по ротонетическому лечению детей и подростков, который сейчас проходит в трехдневном формате. У нас расписание было представлено раньше. Сейчас я хотел несколько слов сказать про второй день, и мы поговорим немножечко про дефицит места у подростков. Соответственно, подростки отличаются от детей, кроме всего прочего, и более скверного характера тем, что у них нет молочных зубов, как вы прекрасно понимаете. Поэтому, когда мы имеем дело уже с постоянным прикусом, то тот способ создания места, который нам хорошо знаком и о котором мы тоже подробно рассказываем, это аппарат Хаса в модификации марка Роза с опорой на молочные зубы, он уже не годится. Вот. И, соответственно, обычно возникает вопрос, мы можем справиться уже окончательно брекетами, или лайнерами, или же нам нужно, нужен какой-то скелетный аппарат в виде быстрого нервного расширителя. Как мы можем ответить на этот вопрос, я предлагаю следующую схему для решения этого вопроса. Итак, вы смотрите на ситуацию и спрашиваете себя несколько критериев. Это, насколько выражен, перекрестный перекус. Есть ли проблемы с носовым дыханием? Каковы наклоны верхних и нижних боковых зубов? Какова костная ткань по комбинатомограмме? Есть ощущение коридоры? Какова ширина по макнамара? Кстати, про шину по макнамара я говорил в прошлом видео. Итак, если перекрест есть уже в области седьмых зубов, то это достаточно сложная ситуация и чаще требует именно скелетного расширения, то есть какого-то аппарата если седьмые зубы не в перекресте то это более просто почему потому что э, седьмые зубы это именно тот та планка тот уровень трансферзальный который позволяет дуге расширить зубной ряд до этого момента Поэтому если седьмые зубы в нормальном положении то в общем то у дуги э, например при работе брекет системы есть шансы расширить за во всяком случае зубы и выйти из перекрестного прикуса. Что касается носового дыхания, то поскольку скелетное расширение увеличивает собственно, полость носа, расширяет полость носа и, по научным данным, уменьшает да, сопротивление дыханию, то при проблемах с носовым дыханием или при ночном обструктивном апноэ, конечно, скелетное решение в приоритете, тогда мы будем думать про аппарат тоже. Наклоны, компенсации, если у вас есть, ну, у вас точнее, может у вас тоже есть у пациента да, компенсация щечная, то это, конечно, неприятно, когда боковые верхние зубы уже очень сильно наклонены щечную сторону, и вроде бы перекрест не кажется сильным, или левого вообще нет, но реально базисы верхней и нижней челюсти очень сильно отличаются, а вот зубы, зубы, они компенсируют. Причем компенсировать могут как верхние в щечную сторону, как вы понимаете, так и нижние в лингвальную сторону. Поэтому, конечно... Здесь нужно обращать внимание на эти компенсации. Можно мысленно представить, что будет, если компенсацию убрать, что будет с перекрестом, обычно усилиться. И это, конечно, будет говорить вам о том, что все-таки скелетное решение здесь показано. Если же наклоны зубов нормальный, боковых, то это более приятная ситуация. И может быть вы обойдетесь просто брекетами. При анализе костной ткани по томограмме всем пациентам мы делаем нарезку КТ. Я это подробнее показываю на семинаре. Вы смотрите, сколько костей у вас щечно от корней боковых зубов. И э, задайте себе вопрос, можете ли вы корпусно двигаться зубами наружу или нет. Это тоже дает вам определенную информацию. Остальные критерии, на мой взгляд, не столь существенны. Э, насколько сильный щечный коридор или какова ширина по макнамара. Это вспомогательные критерии. Тем не менее, в этом решении расширитель или просто обычная аппаратура, в принципе, любой пункт может стать решающим и помочь в выборе способа расширения. Ну и, конечно, мы учитываем по компьютерной томограмме стадию соревания соединением на шва, то есть если вы решили, что это будет скелетный расширитель то ваша задача решить, насколько это безопасно и возможно сейчас сделать. Напоминаю вам, что фазы A, B, C все-таки более предназначены для обычного расширения, чем D и E, потому что в фазах D и E здесь уже идет существенное слияние срединогневного шва, и, конечно, больше уже показано хирургически ассистированное быстрое расширение. В постоянном прикусе при решении скелетного решения у вас есть три опции, это традиционная РПЕ с опорой на постоянные зубы, это гибридный аппарат, который опирается и на постоянные зубы, да, как машина и на бензине, и на электричестве, и на постоянные зубы, и на мини-винты, и чисто, как бы скажем, винтовой аппарат, который опирается исключительно на мини-винты. Все три опции возможны. Во-вторых, двух мы говорим про марпе, это мини Assist Rapid palatal Expansion, да, то есть ассистированное мини-винтами быстрое неударешение. И э, в 2018 году мы приняли решение не использовать обычное быстрое неударешение у подростков с опорой на постельные зубов без мини-винтов, а, потому что научные данные говорят о том, что, к сожалению, опорные зубы всегда в той или иной степени смещаются в рамках кости всегда пытаются выйти за кортикалку, поэтому в настоящее время это всегда опора на мини-винты. Об этом мы подробнее поговорим на семинаре, потому что это требует более детального разбора. Тем не менее, это два нервных мини-винта, это аппарат гибридный в данном случае, и он позволяет нам получать скелетное решение, конечно, наряду с дентальным эффектом, после чего обычно ставятся уже брекеты и лечение заканчивается уже как обычно. Вот это несколько слов про то, как мы подходим к лечению подростков в трансферзальных проблемах. Конечно, очень обзорно, но более подробно я, конечно же, вас заманиваю на наш семинар. Ну, как заманиваю, он и так достаточно популярен, тем не менее, для тех, кто не знает, для тех, кто думает, я специально показываю некоторые основные темы, чтобы вы понимали, о чем речь, и сделали себя выбор уже относительно посещения. Всех с удовольствием жду. Будет весело, будет интересно, будет, конечно же, познавательно и актуально. Вот. Поэтому до встречи на семинаре, друзья. Пока.